А вы кодеры, с вами Кодик. Я думаю, вы не раз во время прохождения какой-либо миссии, особенно на ветеране, натыкались на проблемы, связанные с... <связывая> Чего? Чего? Чего? Меня убивает, битовь, битовь, нема... Ну и тому подобное. Сегодня я приготовил 5 самых сложных миссий почти во всех Call of Duty. Сразу говорю, что сюда не попадет World at War, Advanced Warfare, Infinite Warfare, а также второй и третий Блэк-Опсы, так как их я проходил очень давно, если вообще проходил. Приятного просмотра. Поехали. При Припять. Я думаю, тут и так все понятно. Ограниченное время, всего 20 минут врагов, которые часто спавнятся бесконечно, узкие проходы, вертолеты, и все это приходится отбивать полуторам солдатам. Почему полуторам? Да потому что в середине миссии Макмиллана ранят, и прайсу приходится тащить его на себе, не имея в этот момент возможности отстреливаться. И так нужно пройти около полукилометра. Лично я на ветеране эту миссию так и не прошел. На четвертом месте танковые баталии World at War 2. Хоть и вся миссия плюс-минус легкая, но момент с танками просто ужасен. Даже я, проходя ее на средней сложности, дико бомбил и не понимал, что нужно делать. Управление танком топорное. Тигры, не наносящие нам урон, ездят вокруг нас, а вот когда мы застреваем в текстурах, убивают практически с одного выстрела. Сейвов здесь нету. При малейшей ошибке на ветеране придется уничтожать эти два танка снова и снова. О да, это легендарная миссия с не менее легендарной голды. Подрывные работы. Тогда экшен в ней просто зашкаливал, но мы сейчас не об этом. С самого начала нас поджидает бой с противниками, который не такой уж и простой, учитывая то, что враги находятся в маленьких окошках. Ну а дальше контратака. Да, это было в детстве, но все же даже на минимальном уровне сложности я не раз умирал. Враги со всех сторон, снайперы, которые тебя ваншотят, пулеметчики, которым пробраться вплотную практически невозможно, а потом еще и берущиеся из ниоткуда цели внутри дома. Да, жестко, но концовка все же топ. Серебро забирает миссия Воркута, Call of Duty Black Ops 1. Казалось бы, обычные пострелушки, что в этом особенного? А все дело в сцене защиты Резнова, пока тот взламывает дверь. Всех твоих собратьев по несчастью разносят на кусочки кучи врагов, которые прут на тебя с нескольких сторон одновременно но от них еще можно было бы отбиться, если бы не джиггернауты. Чтобы прострелить их, нужно было очень много времени, а учитывая то, что на локации негде спрятаться, приходится находить идеальные тайминги, чтобы по вам не начали палить с пулемета, а Этот резнов придачу дверь несколько минут рубает, и пройти этот момент с первого раза у вас точно не получится. Но на первом месте расположилось сразу две миссии: все как раньше и охота из Call of Duty Modern Warfare 2. Я вообще не знаю, что тут можно сказать. Начнем с того, что на обычном уровне сложности они ничем не отличаются. Миссии как миссии, но вот стоит перейти на ветеран или хотя бы на закаленный, начинается смесь с постоянных смертей и бомбежей. И ладно, охота, в ней можно прятаться во всех домах и попиксельно выцеливать врагов. Но финал это просто пи***ц. На фоне вы видите эту миссию на ветеране, а точнее около 30 смертей, на которые ты никак не можешь повлиять. На одну секунду дольше поворачивал левее, и все. Это смерть. Десятки лодок стреляют в тебя спереди, сзади, справа, слева. И все, что тебе остается делать, перезапускаться с контрольной точки. Офигеть! Что по поводу охоты? Ну, начало, как вы понимаете, не составит никакого труда, но при пробежке в трущобах на вас будут выскакивать со всех углов куча врагов, везде открываются окна и на тебя направляют дуло. Для того, чтобы пройти эту миссию, нужно на каждом шагу приседать, прятаться и смотреть во все окна. После того, как все умрут, иди дальше, ну и так далее. Короче, тоже пиздец. Ведь ранее каждую из них я проходил около получаса, но все же прошел. Да, уже предвижу в комментах, что топ неправильный, а я и не говорю, что он правильный. Миссии набросаны не по возрастанию сложности. Все нормально. Напишите в комментах, какая, на ваш взгляд, миссия самая сложная. Обязательно прочитаю. Но ну, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Удачи. Адиос.